Последние несколько лет на территории России наблюдается аномальное выпадение осадков, затопления и потопы в Краснодарском крае, холодная температура в летнее время года. Телематические отклонения и стихийные бедствия уже не в первый год потрясают нашу страну. В пример можно привести аномальную жару 2010 года, в результате которой российское государство понесло огромные экономические потери от стихийных бедствий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 считая их небольшим отклонением от климатической нормы, либо связывая их с глобальным потеплением. Есть также и обратные обвинения со стороны США в адрес России, которая в свою очередь неоднократно применяла климатическое оружие, вызывая сильные саморозки и снегопады в ряде штатов. По сути, это говорит о новом виде противостояния между существующими державами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 Чем может закончиться применение климатического оружия человечества и окружающей среды?